Давно вы ощущали бабочки в животе? Уверена, что недавно. Давайте узнаем у жителей Казани, почему они не смогут завоевать сердце Краши. Почему вы не завоюете сердце своего Краши? Я ничего не понимаю, что это означает. Он меня старше. Почему не смогу, смогу. Жизнь такая. Вы меня видели, конечно получится. Но... Я, наверное, потому что не до конца уверен в себе. Ну, нет желания, нет стремления, ну, как сказать, есть страх. ну это он меня завоевал, поэтому все. Ну, я, в принципе, это уже сделала много лет назад. Потому что он звезда, стендапер, и я не думаю, что я его достойна, но пока что. У меня все впереди. Ну, как сказать, если честно, потому что я сам не хотел. Я уже бабушка, что вы, ребята. Сердце я не хочу завоевывать. Я завоевывала молодая. Потому что он уже мой. Начнем ну, с того, что его нету. Ну, если честно, мне больше нравятся девочки и так такого краша. Я бы не хотела завоевывать сердце. А если у меня получается? А почему получается? Ну, я, значит, хорошо стараюсь для этого. А почему не получится у вас, пишите в комментарии. Это был Соц вопрос, и я с Илья Гизатова. Всем пока!